Скифские наконечники. Ребята, взял себе, гляньте, покажу вам дома э, в альбомчик. Вот это вот, 1000 гривен, Не часто это, да? Сколько? 1300, да? Привет, друзья, на улице март, весна, а это значит, пора открывать сезон барахолок. Друзья, ссылочку на плейлист «Феномен барахолки» вы найдете в описании или в подсказке. А сегодня мы походим по рынку старых вещей города Харькова. Будет много интересного. Вот так выглядит, собственно, вход сегодня в субботу на наш рынок барахолку. Довольно много людей, гляньте. И давайте смотреть, что тут сегодня есть. Как она такая в таком состоянии? Попала в оборот, что кто-то заплатил? А Не знаю, мне как пронесли. так. Вот это да. Ну, либо кто-то, может, на сувениры. Та и... были, были же в таких упаковках красивеньких. Ага. Поиски в пруфе советских рублей для альбома. И вот такая стоимость приблизительно 100 гривен, да? А если вот в таком состоянии вот этот, сколько стоит? Ну тоже по 100 гривен, но, да, вот в таком состоянии. более обычно, да? ходовые, ходовые, таком состоянии это ходовики. Ага. Нет? А вот этот, обычно, наверное, стоит сколько-то? Да, этот да, это 20 гривен. Под... Да. Молния, барабан, две палочки, 550 ну, гривен. Слушайте, красота. Так, набор, наборная гривна, 16 я 20 лет. И сколько денег 20 лет? Реформа, 400 гривен. О, 400 гривен просят. Да. Бы Было вчера, 300, 350, Она 300. Была, они сейчас поднялись, они крепко, они сейчас 400, 450. Еще и с патиной, ну. Угу. А это Первая мировая, да? Ну и цена хорошая, да, то есть это тебе не, не тысячи гривен, да? То есть это 300 гривен вообще... А, а, а, это дешевше, да? Этот. А, ага. А это ваше состояние хорошее? Вторая мировая. Вторая мировая. Ага, а пистолет? такой. Ага. Пятьсот гривен. А это он уже как-то законсервирован, да? Вы, как, вы консервировали? Че? Че? а чего он такой блестящий а -а -а. А -а -а. А -а сколько денег 500 500. вот это англия да англия сколько денег 400 а какие подешевле в районе 200 вот поменьше да наверно ага. все спасибо Говорящая тарелка. Каждая тарелка рассказывает какую-то историю о Жанне Дарк. Стоимость 1500 гривен. Сейчас тоже покажу что-то интересное. Может, что-то такое, что у меня нет у вас есть? Самое Украина вот. Ну да, я Филе. подводаюсь. Украина редко. Угу. редко. А, бихотка, редкая. Абеходка я не занимаюсь. А, не за... Только а роль, роллы, да, есть. А по роллы? 15 гривен монета, вот они. Ага. Так, Ну, пару рольчиков себе взял, чтобы заполнить альбом. И покажу вам альбом уже, собранный десятками в следующем видеоролике. Продают их по 15 гривен. Ну, сверху там 100 гривен, если на роли. Можно покупать, накидывают. А сколько стоит? Причем египетский бог. Это у нас... Гравюра как называется, да, да или нет? Я купил сам это. А сколько стоит? Они а, или не, не продаются? Ну, Все продается, да? да две серии, а они как бы серые, это и Ага, а еще гравюрки есть какие-то, или только вот эти ну, вот, Цветная, вот, да, летожатка. есть? Две, да. Ага, а те почем большие? Да, тоже, по ага. Если всего там, ага. Ну, бинокль сколько бьет? Далеко? 800 гривен. А, а есть что-то с Харьковом еще где то тарелки? Харьковские тарелки, там, может, может виды Харькова, нема? Харьковские авиационные. Латунная, да, наверное? Не знаете? 50 гривен. Вот такая. Там да, Посеребреное, да? Сколько а, вот это стоит? 20 гривен. Такое. Жалко, жалко затасканная немножко. А такие, чтобы... 500 Серебро. 500 серебря. в серебре. Угу. Ага. А это? Это что-то легкое. Мехмельхиор, да. Мельхиор. А в серебре только вот это, да? Да. Многие знают, что дорогими считаются игрушки, вот такие для деток советские. Вот видите, такая машина тоже стоит, наверное, денег. А сколько стоит вот эта машина? Просто машина 2300, триста. Ага. 2300, ну, там, да. но так цена жалко, есть педали там даже, но руль, к сожалению, сломан. Слом... Это а это самокатик это такой 10. сколько стоит? Самокатик 252 а какого года примерно, не знаете? Вот это 50, ага. А это тоже? Машина 70. То есть, то есть 70 этот, он, о, он постарше получается, да, чем? Ну конечно. То есть да. такое. А что-то еще есть такого нет, уровня? Нет, пока нету, вот пока Лучше уходит, чем серебро. Ну, у меня мужик сразу на 3000 заплатил, вот. у меня вот такая была. 40, чем... Ну все понимаешь, что да, золотишко. Такой красивый календарь перекидной с Харьковом. Раз, Харьков. И здесь еще другие города. И фотик такой. А фотик почем? Тысяч. Такой красивый. Складной, да? Акцент. Вот, гляньте, просто летит снег, а солнце фигачит. И на нас падает. Обалдеть. Класс. Для любителей поиграть в шахматы. Интересно, какие цены. А почем шахматы, вот, например, какие-нибудь такие, вот эти вот? Тысячи. Тысячи. А поменьше вот эти маленькие? Бы, ага. бы, например, ага. выставку... Как у например, это называется? Я знаю, что эгоист есть у нас, а, а, а, а, а, а этот трактирный на 10-50 литров. И сколько такое стоит? 18 тысяч. Домой, на дачу. Самоварчик тебе. 8 марта близится, гляньте, какая... Красивая ваза, прямо такая здоровая, но очень интересная. Да. То есть вот это вот нечастая, да? Сколько 1300 Такая. И старик и золотая рыбка, да? Сколько вот это? 1300 А, да, это же подписано. подешевле фигуристка в хорошем состоянии видишь что все есть а фигуристка сколько стоит да, подешевле поприятнее какая-то это художник художник как некоторые говорят да Старая бронза Может быть, Польша 60-е годы, где-то так, да? Не знаю, вот размер, а там дальше. И сколько, сколько стоит? 2000. Вот такие небольшие печатки. Гляньте, какие интересные. Опечатывать кабинет. И на этот, на что-то, на воск, наверное, да, или на пластилин. БАМ. И все. Советский. А сколько стоит это? Там, 25. 50 это... А в какую цену? Военная часть. Вот это вот 1000 гривен, лянтинг и новодел Гитлера, две Вот шкатулка без ключа, хорошая, конечно, выглядит интересно, может взять себе. Помыть, конечно, ее. Ну, ключ придется подбирать. Ключа к ней нет. 500 гривен. С птичками. Гляньте, какая Какой как вы говорите, это возраст? Вот, это, вот это век какой? Это 7-5 век. 7-5 век. Это скифские... Да, скифские... Э, скифские наконечник. Я знаю, что более редкие это когда вот такие сохранён, сохранившимся там вот этой штукой. Конечно. А это что такое? Это наконечник стрелы. Ага. Ну. С каким-то таким. Ага. Носился. Ага. Интересно как. Наконечник как амулет. А сколько стоит? Такое, видите, оригинальная. А как понять, что он оригинал? То, что вот эти вот этим коррозиикам, по вот этим штучкам, которые... Ну, я вам гарантирую, что это оригинал. вот эти Ну да. То есть обычно по вот то вот эти вот эти вот патине, вот эти вот по вот эти вот эти а это сколько стоит такой? 150 гривен. Хотя а можно вот здесь посмотреть? Да, конечно, можно. Сберите руки. А -а -а. 150 Противокольчужный наконечник, да? Вот такой прям вкрут, вкручивается, может быть, в полете. И сколько стоит вот такого в таком состоянии? 400 гривен. Редко попадаются на прикопе, да, вот такие? Да. Редко попадаются на прикопе, да, вот такие? Да. Чаще всего, наверное, обычные наконечники. Ну, такой мелкие, да, какие-то. Ага. А это считается наконечники не стрел, это, это стрел? стрел? Такие просто огромные они, да? да. Прямо приматывались к... Казары, Катары, Аланы. Класс! Комода. Так, Динарий Комода, ага. Саня, Саня, твои эти слова сливают. Давай, а, динарий. динарий Комода. реверс Рома, лицетворение Рима, так, него... сидящая на щите. Сидящая на щите, ага. И держащая Викторию в руках. Ага. Аверс Комод, что про него интересного? Да ничего. Ага. А покажи, пожалуйста, еще другие, что там какие они Взял, еще есть. Александр, Динарии. Какие сохраны бывают? Ага, вот Динари, это кто? Это тоже Комод. Комод? Ага. И сзади. Эквита справедливость. Ага. С весами. Понял. Фаустина. Она когда правила? После комода. Это Марк Аврелия. Жена, жена Марка Аврелия, да? Да. А сзади кто тут? Цер, церера. церера. Бои, богиня Церера. Ага, ага. И третий кто остался, последний? Троян. Троян. Популярный, да? Тут такой. Ну, это ближе к первому веку. Ага. И, класс. И тут вот это ребята взял нет, себе нет, гляньте нет, покажу вам дома нет, в альбомчике нет, уже ее. спасибо большое за монетку ага. вот такая 300 гривен обошлась мне. как вам 24, цена а нормально меня... ну что под конец нашей встречи пошел вот такой вот снег друзья напишите как вам наш рынок старых вещей ставьте лайк этому видео всем пока друзья